Всем привет, с вами Доктор Вася, это командный бой, значит, наш клан 9 СТБ против сборных кланов, тут вы видите справа кланы, вот, значит, мы выбираем позицию дефа, едем налево. Все отъезжают туда, вот здесь мы немножко перематываем, чтобы вам долго не ждать. Здесь я засветился, вот, и сейчас начнет мне накидывать. Вот мне прилетает вторая блюха, и на этом они заканчивают стрелять. Значит, я еду прямо, здесь мы дефимся. Вот, ждем их, в итоге я еду вперед и вижу перед собой АМХ. Справа застроился AMX, я начинаю подниматься наверх. И слева появляется 1390. И начинает меня разбирать. А у полетает. ЛВФ МОКС БУСЛИЛ Тянет ваш корпус Он меня шьет Китаю вторую Собирают И меня забирают 90 Ну и также 90 И уйти И забирают еще и 90 Так, здесь наши Собрались И... А, Хорик начал ехать вперед. Он стал на позицию. Все, ждем, пока начнут рашить. И вот они засветились. Здесь а, это что только башня играет. Здесь пока ничего интересного нет. Здесь И6, из 3 и ВК. Значит, немножко перематываем. Мы здесь вот тут начинаем раздамаживать. Так. Дальше. Тут первая стрелка идет. А наша МИС обходит. Здесь вот Вот он, наш наемник.